Очень красивая песня Круп сплин. Приходи. Всего лишь четыре аккорда. И очень скромное, скупое, минималистическое сочетание аккордов и аккуратная мелодия, но при этом богатство чувств. Аккорды очень простые. Целым был и был разбитым, был живым и был убитым. Чистый был водой, был ядом, был зеленым виноградом. Спать ложился рано утром, вечерами все звонил кому-то. Вот куплет. Припев тоже очень простой. Буквально два аккорда. Ночь чернеет впереди свет. Сплин это очень хорошая группа, и песни их нужно петь. Это хорошие песни.